Доброго времени суток. Не, не так. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами привет. Сегодня мы полегую для вас быстрее гайд. Вулучим ведуться редкости завяжь. Для начала нужен разбойник с доспунтришедолонские локации именно бастион, Молдракс и Саденвельд. Действуем по принципу Ввп. А именно воруй, воруй, воруй, покупай. Воруем нужные шкатулки в трех указанных локациях, координаты указаны на экране, и летим потихонечку в автозавеж. Реально быстро, не правда ли? В тот момент, когда умритель кто завешиваем, во-первых, должно быть 60 уровня, во-вторых, у нас должен быть данж полностью пройден. То есть мы проходим его либо сами, либо продляем свою кдшечку, если мы когда-то были уже в этом подземелье, либо просим кого-то, чтобы этот человек продлил свою кадешечку, и по его кдшке мы заходим в подземелье. Нас интересует моб «Лавочник». Для того, чтобы лавочник открыл нам свой ассортимент, а именно показал нам своего одного-единственного питомца в продаже, нужно дождаться особой реплики. «Эй!» Да ты не взыскательный посетитель. В этот момент мы должны использовать команду кивок. И нам откроется доступ к покупке замечательного редкого питомца с названием редкость. Вот и все, питомец получен. Цена его на аукционе довольно-таки высока, поэтому можно попытаться даже продать. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!